Знакомый взгляд в толпе. О, Боже, как я могла тебя забыть. Тобой мечтала ложи. И что же? Забыл и смогла прости? Твой голос в прошлом затерялся. Там, где ум уткарих глаз. Сейчас отводишь, застеснялся. Что ж так, мой бывший лавилатый? Устал, и возраст поджимает, и лишний вес висит мешком, И сердце, нет, не замирает пред этим горе мужиком, Еще чуть-чуть прошла бы мимо, а впрочем, просто бы прошла, Вот так легко, невозмутим. И что тогда в тебе нашла? Такси захлопнет двери встречи. Смеюсь, ох, юные года, расправлю на сиденье плечи, и позовут, как тогда.